Привет, ребят, я вернулся. Я знаю, что вы долго этого ждали. Я делаю видео. Сегодня речь пойдет об об реакции на андрея 24. Что ж, присаживайтесь поудобнее, Завар... заварите себе чай. Мои нигеры, а так мы поехали! И начинаем. И всем привет! С вами Андрей24, и сегодня я поиграю в Clash рояля И я решил, потому что многие начали сейчас приму снимать, и я решил тоже. Я хотел то же самое снять, но все зависит от вас. Будет 2-3 лайка. Я делаю видео. Снимать по клаш В общем, у меня см, есть небольшой расклад карт. Мини-пека. У меня, кстати, не такая боевая колода. У меня очень хорошие колоды и, кстати, карты. Покажу, когда будет 2-3 лайка. она зависит от вас. И, кстати, ролик по Майнкрафту будет следующим. И я хочу сделать фильм по сирени Там Думаю в 5 серий. И, под... И обязательно подписывайтесь на канал. И мы поехали! Идет хорошо, хорошо. Так, в общем, берем что смотрим у нас. Может, кстати, клан создать за тысячу монеток. Но пока тысячу монеток у меня нету будем копить и когда накопим я создам клан в вот, общем тут всяких куча куча карт ой-ой-ой-ой да. как много ладно давайте в бой у меня тысяча копков и четвертая арена так против какого-то мы чувака короче давайте сначала поставим мини-пеку нет, можешь поставить Если ты смотришь, то главное правило: никогда не ходи первым. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Ты так. Можно, кстати, поставить клетку с гоблином. Так, ставим. О, они уже под обстрел. Неправильно мы клетку с гоблином поставили. Ну, ладно. Так. Идет хорошо, Мини-пек размещается. Все, сломали, молодцы. У меня мини-пека на 8 уже А очень много. Было бы хорошо их но пока нет. Если меня слышно, то это очень гуд. И так идете, его давайте накопим на него. Так, Гигант идет Против Гиганта есть И, и, лица, да, и, и до конца матча вот, у нас уже отмывают. не такие много. Не В прошлом меня это очень сильно бесило. Давайте мини-пеку поставим. Поехали, прям подбомбил там прям все. Да, то тоже самое сделал. Вот и Кстати, клетку с гоблином можно будет свободно разместить. Прям на проходе. Думаю, вам будет вкусно, так что я перемотаю. Ой, как... Итак, я туда. Теперь продолжаем. Ой-ой-ой. Так. Тебе кромтыли. Ну вот я. нас, конечно, разгромлили. Да. Так. Многие дефаются Ну, и ну все, да. это поражение. Сто процентов. Не, ну у него они все прокачаны до пятой силы. И тут было их сложно одолеть. Ладно, пока поставлю на паузу и покажу, когда наберу кубки. И, ребят, все продолжаем. Я пока поставлю на паузу, не снимал. Я прокачал героев, они мне вроде бы стали посильнее. Ничего себе, 6 дней назад не делал. Было бы хорошо бы сейчас звук Как же, ск... Кажется, скучно я живу. Да, две недели назад запускал свой последний ролик эту анимацию. С Хопа. Ну, я, кстати, прокачал. Молодец, что прокачал, но у меня более все вкачано. У нас матч да идет. Мы можем выиграть. Андрей, я тебе желаю, чтобы было так, хорошо. в общем, все. мы выиграли. Я прям урвал у него победу. Вот ты кто. И сколько у нас кубков. Кубки, кубки, кубки. И... Так, и скоро у нас будет, кстати, большой сундук. Mm -hmm. А потом новая арена будет. И новые ну, штуки. Знаете, В общем, клошер, по мне понравился. Если вам тоже, поддержите лайком. Скоро будет сери сериал про Сиренеголовые. И всем пока-пока. И обязательно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Правильно, правильно говорит. Да, по поводу еще одного. Я видел, что Андрей хочет создать свой дискорд канал. Так вот, я хочу вас обрадовать, но я первее создал свой дискорд. Тот, кто хочет ко мне в друзья, я в описании вам, что хотел в описании, там я скину на свой дискорд канал. Так что у тебя даже будет шанс попасть ко мне, Андрей, ну или подписчик. А так, всем спасибо за просмотр. Лайк, подписка, колокольчик равно охрененное видео от меня. Так, покеда.